Ты же далеко, ты услышишь голоса, но знаешь нелегко Просыпаться по лудам, без тебя не в мечты, без твоей любви Снова наступает голода, но в моей мечты Я смотрю в небеса, только вижу, куда, только когда Моя вся цена всегда, пролетает города Я все трожаю тебя, не устану я любить, не устану я даже Вы нет знают, без тебя не быть Я же не могу, просто снять тебя забыть Сама в туду, в локтах, как ты летят не только для меня какая это жизнь, но мне без тебя поздно ведь не жить Почему раздавить не дать?